Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы по женскому белью». Скажем так, накопилось еще, девочки, под этим видео в комментариях оставляйте. Я все читаю, выписываю себе и в одном из следующих уроков все ваши боли, проблемы и какие-то вопросы мы с вами обсудим. Итак, сегодня у нас на повестке дня пару вопросов про бюстгальтеры. Я, кстати, нашла такой специально, я его называю расчлененный макет без всех украшательств, без ничего. Он такой уже, видите, у нас прям рабочий-рабочий макет. Итак, первый вопрос. Если бюстгальтер полностью из кружева, нужен ли коэффициент растяжимости? Может быть, мы и повторяемся в каких-то моментах, но раз вопросы идут, значит, это, это вам все нужно. Здесь вот чем надо руководствоваться, что нужно проанализировать. Во-первых, все зависит от размера бюстгальтера. Если размер небольшой, например, объем под грудью небольшой, сама грудь небольшая, там двоечка, троечка, да, ну, например, мой размер, и я шью полностью бюстгальтер из кружева, то, во-первых, мы смотрим на кружево. Оно может быть эластичное, может быть чуть-чуть эластичное и может быть вообще не эластичное. Если оно хорошо тянется эластичное, тогда мы, естественно, применяем коэффициент растяжимости к этому кружеву. И мы его, скажем так, вычисляем, так как я вам показывала на одном из прошлых уроков. Ссылка на видео, как вычислить коэффициент растяжимости, она под этим видео. Посмотрите. Освежите свою память. Так вот, для каждого эластичного материала мы рассчитываем коэффициент растяжимости. Если мы используем такое кружево, то обязательно к стану мы используем этот коэффициент. Если кружево малоэластичное, тогда мы уменьшаем коэффициент растяжимости, либо не используем совсем. Но лучше уменьшить, потому что совсем не применять его. Бюстгальтер может быть свободноват. Но это можно будет откорректировать потом при пошиве становой резинкой. То есть она подтянет. Но все равно, чтобы не было лишних пузырей и волдырей. Если кружево не эластичная, например, какая-то там сетка с вышивкой, либо кружева самокордовая, либо вы делаете а, какое-то бюстье пошире, да, стан, тогда, естественно, мы строим по чистым меркам, мы берем ноль в ноль, то есть то, что сняли, то, что намерили, то и делаем, потом уже обрабатываем становой резинкой, и резиночка дает нам еще вот эту вот, скажем так, собирает, да, еще больше этот стан и не дает ему растянуться, то есть все срезы запаковываем. Так вот, вот он как раз и созрел ответ на ваш вопрос. В зависимости от э, вида кружева. Используем или не используем. Но еще от размера зависит все-таки, э, от, от того, о чем я говорила в самом начале, размер бюстгальтера. При больших размерах белья. Мы, конечно, используем немножечко другие технологии обработки, об этом все я тоже показываю в курсе. Обязательно дублируем стан какой-то там плотной, эластичной сеткой. Ну, я вообще рекомендую делать, ну, скажем так, подложечку, да, подкладку на стане бюстгальтера хотя бы вот здесь, вот посредняя эта часть от бокового шва до спинки. Потому что чем больше размер и подкладка, она держит. Опять же, кружево может быть колючее, кружево может быть из швы, они какие-то получаются. Ну, мы там все закрываем туннельной ленты, но тем не менее, тем не менее, то есть, когда изделие, это, это то же самое, как юбку вот взять. Да? Одно дело, ты сошлешь на подкладке, а другое дело без подкладки. Без подкладки, ну, например, например юбка-карандаш, да? она как тряпочка будет смотреться. А когда ты делаешь уже с подкладом, там и приятнее носить, по-другому ткань себя ведет, по-другому выглядит изделие. Также есть с гальтерами. Еще один вопрос, который прилетел. Если чашка полностью из кружева, надо ли ее дублировать неэластичной сеткой? Тут тоже очень много тонкостей зависит от вида кружева и размера естественно мы дублируем не эластичной сеткой ну как я вам говорю всегда средняя часть становая она дублируется для того чтобы вшить чашку для того чтобы вот этот вот срез под грудного каркаса он у нас не деформировался и не поплыл если у вас например большой размер груди то конечно какой-то участок, вот, например, мы, мы там и конструктивно ведь делаем линии, да, мы специальную конструкцию разрабатываем, моделируем таким образом, чтобы, например, на большой размер груди мы не можем оставить одну выточку, мы обязательно сделаем какой-то рельеф, мы делаем подкройной бачок, который, например, переходит в бретель, да, то есть мы какую-то среднюю часть, нижнюю, возможно, часть как так специально себе делаем такую модель, чтобы потом по технологии правильно обработать и сделать дополнительную какую-то себе поддержку, потому что если грудь у вас тяжелая, она большая, ну хорошо Хорошо, каркас держит. Вот вы там. Тут у меня здесь просто поролоновая, да, чтобы видно было. Ну, допустим, вот вы сделали этот каркас, да, как бы, но кружево в один слой, и грудь, она у вас тяжелая, она, она все равно будет провисать, как бы не, не будет держаться. Поэтому мы смотрим, на каких участках, там сбоку, снизу, обязательно дублируем эластичной сеткой. Но тут тоже главное не перестараться, чтобы не было потом вот этой вот уплощения груди, которое нам не нужно. Я рекомендую использовать специальные белевые сетки, такие с утяжкой, они э, такие корсажные, для трусиков с утяжкой очень плотная, это тоже в курсах показываю, показывала не такая вот сеточка обычно жиденькая, а она специально корректирующая, так и называется вот в специальных бельевых этих магазинах. Да? Вот она дает и растяжимость Как бы пружинит грудь да, Когда грудь ложится в чашку В то же время она дает вот эту поддержку И дает второй слой для того, чтобы кружево ну, При тяжелой груди Вам без гальтер недолго и прослужит Поэтому да, и с кружевом шьем Полностью чашку, или комбинируем С микрофиброй, тем более микрофибра Еще больше, там растяжимая Либо это сеточка какая-то, если это сетка Полностью безгальтера сетки, я тоже, кстати, люблю Очень, но для большого Размера груди, надо ее все равно вот этой сеткой телесного цвета, корректирующие все дублировать. То есть, ну, вот он, опять же, ответ на ваш вопрос. И еще вот у меня здесь каталог, нашла я, это так э, от вас приходят какие-то такие тоже и вопросики, и предложения. А мне понравился еще вот такой безгальтер он немножечко как спортивный, без э, каркасов, хотя каркасы тоже можно по своему усмотрению вставлять. Здесь спереди вот такая вот застежка на крючки, либо можно сделать кнопки, но крючки удобнее, потому что крючки, ну, кнопка может расстегнуться, да, слабо держаться, а, ну, передняя застежка. Сзади здесь а спорт, тоже вот, кстати, можно с, комбинировать с сеткой. Вот этот безгальтер мне понравился, я думаю, надо взять его на вооружение и сейчас к весне сшить. Напишите мне в комментариях, как вы к этому относитесь. Еще мне очень понравился вот такой корсаж, но ну, можно его сделать как бюсгальтер бюстье, вот именно вот такой, смотрите, интересный, как Анжелика, ну, на балкон этот не похоже, вот, этот, вот так вот именно грудь открыта. Подумываю, вот не смоделировать на что-нибудь подобное. И мне сейчас интересна тема боди вообще утягивающего такого белья, которое мы надеваем под, например, вот жакет, костюм, под платье, не, вне зависимости от времени года. Лето, это зима, весна, тем более сейчас новый сезон будет, весенне-летний. И вот такие вот боди, мне кажется, будут актуальны. Даже я при своей фигуре, ну, как бы я не жалуюсь, да, что там у меня какие-то большие объемы, но иногда под платье хочется вот эту коррекцию, чтобы не было пропечатывания трусиков, чтобы не было вот этих вот лишних ожирков, бочков, да, ну, то есть мягких тканей. мы, девочки, Хочется нам, чтобы у нас все было стройненько. И мне кажется, вот такой вот боди, оно будет актуально. Вот напишите мне. Видите, какие вот, я не знаю, и вот так можно скрометировать с кружевом, и вот такая со шнуровочкой, и в области бедер утяжку. То есть, ну, как-то я увлеклась этой темой, мне хочется ее продолжить. Если вам тоже интересно, давайте работать вместе. Ну вот, все вопросы актуальны на данный момент. Все это я беру из ваших комментариев. И напоминаю вам, что у нас есть группа в Телеграме. В Телеграм, пожалуйста, переходите по ссылке под этим видео. Подписывайтесь там у нас живо, весело, ежедневно, интерактивно и такое прямое общение. Я частенько в прямой эфир ухожу, там кружочки записываю. Поэтому на сегодня все. С вами была Ольга Диченко, канал «Ближе к телу». Пишите комментарии, задавайте вопросы. Встретимся на следующих уроках.